сильно хотите выпить алкоголь то моя рекомендация такая. А, ставьте перед собой или прикладывайте к своей груди стаканчик в котором находится водичка и звоните в колокольчик. <звук> говорю это серьезно. также для того чтобы человек пьющий не хотел пить ставьте под кровать этому человеку тазик с чистой водой. Также обязательно представляйте на протяжении дня человека пьющего, как будто он находится в шаре, который наполнен чистой синей водой. Также представляйте, будто в центре груди у него есть синий аквариум, в котором не плавают рыбки, а просто синий аквариум. В случае, если это делать и представлять это обычному человеку на протяжении дня, самому себе или окружающим людям, то человек может гипотетически